Осложнения. На самом деле ничего сверхъестественного, классические осложнения местные или общего характера, которые бывают при абсолютно любых э, вмешательствах хирургических, э, при применении аллопластического материала э, бывает на него общая реактивность, такая как отёк, повышенный отек или повышение температуры тела. Но Бывает, что и просто хирургическое ваше вмешательство может вызвать повышение температуры тела. Это зависит да, от иммунной системы и реактивности организма индивидуально пациента. Значит, по поведению, по медикаментозному я все-таки закончу. Это потому что важно. Европейский протокол, не записывайте пока ничего, подразумевает... Применение глюкокортикостероида в течение трех дней, антибиотиков в течение пяти дней, помимо местных э препаратов. Местно мы применяем ротовые ванночки. Да, вы помните, что нельзя говорить пациентам полоскать, потому что они полощат. Больше, выше, сильнее, лучше 25 раз в день и так далее. Мы называем это Ротовыми ванночками поддержали, выплюнули. Я пишу 40-60 секунд или сколько он может. Ну, сегодня я вас познакомлю с линейкой препаратов, которыми пользуюсь я. Возможно, что вам понравится что-то из этого. Это хлоргексидин 0,12 у нас он продается испанского производителя фирмы Пирот. Его я применяю мало и нечасто, В основном мы применяем антисептики растительного происхождения на основе хлорофила. И местные э, такие кератопластические э, средства, как гель с хлорофилом, осиновой корой и масло с каротиноидами и хлорофилом. Но я вам всю линейку тех средств сегодня покажу. Какое-то время назад в наших аптеках пропало вообще абсолютно все, и то, что там появилось, меня не устраивало вот это жуткое средство митрогил. и больше ничего. Или Лесолкосерил, который пациентов не у всех получается нанести его на Десну, не всегда он нужен, он покрывает, во-первых, пленкой, то, что нам не нужно, он нарушает оксигенацию, и, соответственно, было принято мною решение совместно вот с Алексеем. Мы сделали собственную линейку препаратов для пародонтологии и для ежедневного применения, и для ведения послеоперационных пациентов. Ну, это уже достаточное количество времени мы и работаем, и кроме удовольствия... Никаких нареканий с моей стороны. Пациенты, конечно, они просто настолько довольны, уже заказывают там себе какими-то канистрами все это домой, потому что растительные антисептики позволительны применять постоянно. Они не, не вызывают э, нарушения биоциноза полости рта, не вызывают никаких других э, таких побочных эффектов. Потому что вы помните, да, что э, те, кто занимается классической пародонтологией, пародонтальной хирургией постоянно, когда к вам приходит очень тяжелая форма пародонтита, вы начинаете санировать этого пациента, ваше лечение не длится две недели. Вы согласны со мной? Никогда не длится две недели. А хлоргексидин вы сколько можете? Тоже диоксидин. Две недели, это наш порог. И в этом вот у меня всегда была эта проблема. И когда мы обнаружили вот эти прописи феталона с хлорофилом, с вытяжкой. И мы рассмотрели все вот эти композиции. Мы их долго и тестировали, и применяли, и смотрели, как что работает, как что лучше именно для полости рта. И было, стало понятно, что это вот просто бомба, это выход из любой ситуации. Поэтому медикаментозно ротовая ванночка, кератопластик, на швы обработка что вы даете рекомендации почистки зубов своим пациентам какие у вас есть навыки вот вот вы прооперировали когда может пациент почистить зубы и чем я зубы в этой не а что делать ну, ну, давайте я вам точно тогда расскажу, как это делается. Два дня он обрабатывает зону операции и зубы в ней ватной палочкой, смоченной в растворе антисептика. И ничем больше. На третьей сутки утром он до этого должен себе или заранее, или вы ему дадите, я в клинике, ну, как бы выдаю просто сразу этот комплект после этих вмешательств. Супер мягкая щетка, конкретно чистая, новая, это важно потому чтобы они не взяли там где-то старую щетку из стаканчика. Купленная только для этого места, маленькая мягкая щетка, он начинает очень осторожно чистить это место. Все остальные зубы он чистит, как всегда, в привычном режиме. Пациенты некоторые почему-то считают, что они две недели, должны все остальные зубы тоже не чистить. Вот, поэтому это очень важно когда вы даете рекомендации это тоже ваш вот этот вот локус безопасности вашей, когда вы все полностью вы предупредили я еще и пишу вообще все до последней точки потому что чтобы потом не было разговора вы не сказали или там, не предупредили еще что-нибудь. Отек развивается максимально на третьи хирургические сутки традиционно. Об этом тоже надо сказать, чтобы утром в 7 или в 6 утра вам никто не писал и не звонил, и не говорил, у меня вчера не было, сегодня у меня все отекло. Да? Я прописываю, что максимальный отек будет в этот же день. Мне в субботу утром в 7 часов писать не надо. Или в воскресенье. Это нормальное течение операции. То есть пациентам даже психологически очень важно готовить. Скажем так, это непростая история, мукогеневальная пластика. И вы должны находиться в таком тандеме с пациентом, вы должны работать вместе. И психологически он должен быть готов к вмешательству, понимать, что это хирургия, что это не реставрацию ему сделали что это совершенно другой это процесс оцениваем мы когда результат свой не, не пациент оценивает вас как доктора а, с, а мы свой результат когда будем оценивать мы на, 5, можно даже, 4, 3, 4. что там оценивать там вообще отек там ничего не видно Я вообще никого не приглашаю, значит, 14 дней вообще никого нет. <соединяющие> Раньше, чем через 14 дней, я никого не хочу видеть. Нет, 14 дней. Через 14 дней мы снимаем швы. А, результат первичный, как вы сказали, оценивается через полтора месяца. А если он, в принципе, не прижился в лоску, зачем он? А я вам расскажу. Не так все однозначно. Даже если у вас умер трансплантат, даже если это произошло. Я надеюсь, что после сегодняшнего нашего занятия он просто у вас не будет, у вас Я проблемы. Мы просто мы разберем, почему это происходит. Никаких чудес не бывает. Все в ваших руках. Через три месяца мы оцениваем результат операции. Первичный результат – это вообще, что происходит с регенерацией у пациента. Результат операции – это насколько будет ли требоваться повторное вмешательство. Или не будет, это конечная история, и вы отпускаете пациента. Через 6 месяцев мы оцениваем полный общий результат всей работы. Но цифры не мной придуманные, есть просто протокол конкретный.